привет друзья Вы на канале той со сегодня будем вязать вот такого птенчика это птенчик нам потребуется пряжа у меня это детский каприз крючок номер три черные нитки для вышивания глазок носик я вышью вот такими нитками жел... светло-желтенькими потому что здесь у меня носик розовый но розовый на розовом будет не виден поэтому я вышью носик желтым в данном случае потребуется игла с тупым носиком и маркер ну все давайте приступим начинаем вязание с кольца мигуруми и набираем 8 столбиков без накида в кольцо амигуруми у нас будет 8 петель Кольцо Амигуруми готово. Теперь я набираю восемь столбиков без накида. Раз, два, три, четыре пять шесть семь восемь кольцо я могу немного подзатянуть я помечаю маркером последнюю петлю данного ряда и вяжу следующий второй ряд каждую петлю я буду провязывать две петли 8 раз и у меня в итоге получится 16 петель расправляем вязание так чтобы хорошо была видна косичка я буду вязать под обе дольки продевать крючок так, в каждую петлю предыдущего ряда вывязываю 2 столбика без накида. Раз столбик, два столбика. Следующая петля. Раз столбик, два столбика. И так до конца ряда. В итоге у нас число петель удвоится, вместо 8 станет 16. Так и последняя петля у меня помечена маркером, До последняя. Петля предыдущего ряда в нее последнюю. Я делаю последние два столбика и перемещаю маркер в последнюю петлю текущего ряда. Таким образом. Далее будем вязать следующим образом. Столбик без накида. Далее вывязываем 2 петли из одной петли предыдущего ряда. Столбик без накида. И повторяем то, что в скобках. То есть 2 петли, 2 столбика без накида из петли предыдущего ряда. И столбик без накида повторяем 7 раз. Закончим ряд двумя столбиками без накида последнюю петлю предыдущего ряда. В итоге у нас получится 24 петли. Начинаем вязание. Столбик без накида. Теперь вывязываю два столбика без накида Следующую петлю предыдущего ряда. 1 Два. И далее чередуем столбик. Один. Два столбика. Я закончила третий ряд. Переместила маркер. Последнюю петлю текущего ряда. И буду вязать следующий ряд. Собственно, таким же образом. То есть столбик без накида. Далее два столбика без накида в следующую петлю. Столбик без накида, 2 столбика без накида. Буду чередовать. В итоге я сделаю 10 повторений. И у меня получится 36 петель. Столбик без накида. В следующую петлю я вяжу 2 столбика без накида, столбик, два столбика, столбик, два столбика. Если вы начинающая вязальщица, то всегда в конце ряда проверяйте себя, правильно ли количество у вас получилось продолжаем вязать до конца ряда я довязала до конца четвертый ряд переместила маркер в последнюю петлю текущего ряда теперь я буду вязать 9 рядов без прибавок без убавок просто буду делать столбики без накида в каждую петлю предыдущего ряда то есть 36 столбиков без накида Итак, я провяжу 9 рядов с пятого по тринадцатый. Я провязала 9 рядов без прибавок вот что у меня получилось теперь я буду вязать 14 ряд делаю убавки через а, петлю то есть делаю столбик без накида далее делаю убавку две петли провязываю вместе столбик без накида и повторяю вот этот а, Спорт, то есть сделаю убавку столбик без накида убавка столбик без накида сделаю это семь раз в конце у меня будет убавка и в итоге должно получиться 24 петли давайте вязать так 14 ряд столбик без накида теперь делаю убавку следующую петлю предыдущего ряда вяжу столбик без накида следующие две петли предыдущего ряда провязываю вместе столбиком без накида так столбик без накида Без накида в две петли предыдущего ряда, столбик без накида, убавка, столбик без накида, Вяжем так до конца ряда, следующий ряд вяжем без убавок 24 столбика без накида. В следующем ряду провязываю две петли каждые две петли вместе провязываю 12 раз, получится, то есть, и останется у нас 12 петель, 2 петли захватываю, провязываю вместе столбиком без накида. Следующие две петли провязываю вместе. Столбиком без накида. Так, следующие две петли провязываю вместе. И так, продолжаю до конца ряда. Я провязала 16 ряд. Теперь настало время набить игрушку синтепоном. Последний ряд вяжем так же, как предыдущий. Каждые две петли предыдущего ряда провязываем вместе 6 раз. В итоге у нас получится 6 петель. Раз убавка, два убавка. Три убавка, четыре убавка. Сейчас буду вязать крылышко, оставляю кончик нити подлиннее, я этим кончиком буду пришивать крылышко к туловищу, так, делаю начальную петельку и вяжу цепочку из 9 воздушных петель: раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь делаю столбик без накида в третью петлю от петли, которая находится на крючке. То есть вот 1, 2, 3, третья петля. Я делаю столбик без накида. Далее вяжу в каждую петлю воздушной цепочки столбики без накида всего у меня получится 6 столбиков 6 и и делаю соединительную петлю вот, в самую начальную петлю, с которой я начинала вязание. Поворачиваю, делаю воздушную петлю и вяжу столбики без накида. Далее. Тоже 6 столбиков. Раз, два три четыре пять шесть теперь здесь я снова делаю соединительную петлю в первую петлю в первую петлю предыдущего ряда Таким образом крылышко будет иметь изогнутый такой вид. Я поворачиваю вязание, снова делаю воздушную петлю и опять вяжу 6 столбиков без накида. 1 2 3 4 5 6 соединительная петля. Поворачиваем и вяжем последний ряд. Воздушная петля и 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Есть соединительная петля. Крылышко готово. Нитку обрезаю. Здесь нам длинная нитка особенно не нужна. Закрепляю последнюю петлю. Крылышко готово. Там, где у нас начиналось вязание, вот этой, это будет верхняя часть крылышка, мы будем пришивать этой частью к телу. Вот так вот.